холм Чижовым Дмитрием Геннадьевичем. А что, собственно, вызвало такой живой интерес у участников форума? Ну, в первую очередь, конечно, самый живой интерес вызвало не наше выступление как таковое, а наша продукция, наш продукт. Действительно, как бы, те домокомплекты, которые мы предлагаем на рынке на сегодняшний день, они являются высокоэкологичными, высокотехнологичными и